Всем привет, с вами Максим, вы на канале Степан, и это игра People Playground. И если честно, я первый раз в жизни снимаю такой контент, ну да ладно. Сегодня в этом видеоролике я вам покажу, как открыть все новые ачивки. Примерно пару дней назад вышло крупное обновление, где добавили новые оружия, новые фишки и конечно же 6 новых ачивок, или же достижения. Дисклеймер, я прекрасно понимаю, что это очень жестокая игра, так что YouTube пожалуйста не бань. И да, без всякой лишней воды, погнали. Чтобы открыть достижение Black Hole или же черная дыра, нам потребуется дециматор и генератор. Заспауним все необходимое, как я делаю это видео и все. Далее нам потребуется провод и сцепляем их. Вот и все. Далее нажимаем на генератор, на английскую кнопку F и полюбуемся. Вот и все. Мы теперь получили нашу первую новую ачивку. Далее по списку идет ачивка Volume Unclamped. Во-первых, спауним Jukebox. Далее во вкладке шестеренка ищем промышленный генератор или же Industrial Generator. Заспауним максимум 6 таких генераторов. Повторяем эту схему все как видео, чтобы у вас получилось. Во вторых, берем провод и соединяем его. Джукбокс. В третьих, включаем джукбокс. И да, не обращайте внимания на музыку, я просто сменил файлы. Затем включаем все генераторы и как вы можете услышать, музыка постепенно начинает бас-бустить. Немножечко подождем. Ну, короче, ачивка выполнена. Это же мой голос. А, уже все. Короче, ачивка выполнена. Да, ну на. Третья ошибка это защитник EMP. Чтобы это выполнить заспауним манекена. Далее заспауним EMP генератор и гранату липучку. Так, берем гранату и нажимаем на F. Прикрепляем эту гранату к манекену. Немножко подождем. До взрыва для большого удобства рекомендую делать это в своему на кнопку g подождем и в последнюю секунду до взрыва взрываем EMP генератор таким образом мы спасли манекена ну и конечно же мы получили ачивку четвертая ачивка это my inside с тоже очень легкая ачивка спауним манекена спауним нитроглицериновый фляг потом во вкладке веревки выбираем кровеносный сосуд и соединяем кровеносный сосуд вместе с манекеном после того как мы все соединили далее в разделе механизма нам потребуется компрессор жидкости выбираем за спауним снова берем кровеносный сосуд сосуд и соединяем ее вместе с фляком. и затем запускаем механизм и как вы видите манекен начинает трясти а значит вы все сделали правильно сейчас проверим и опа если ты прекрасный шаришь по химии то ты все знаешь что нитроглицерин очень опасный для здоровья ведь она очень быстро всасывается в кожу а человек будет медленно погибать в страшных муках Пятая ащифка тоже очень элементарная спауним манекена и атомную бомбу и делаем все как я показываю в видео ну вот и все. Манекен стал радиоактивным. Ну и вишенка на торте светится в темноте. Ну и последняя, финальная, новая очивка. это Portion Sella. Ачивка очень муторная, тем более для этого нам потребуется пустой фляг, все существующие шприцы, атомная бомба, ядерная бомба, динамит, EMP, огненная бомба, обычная граната, бомба толстяк, липкая граната, мина, розовая граната, бочка и все существующие фляки. Далее берем кровеносный сосуд, нажимаем пробел, чтобы остановить время и делаем все, как я показываю. Но это будет длиться долго, так что Спасибо за внимание. Я не выпрашиваю вам лайки и подписки, просто хочу вам помочь. Всем удачи и всем пока.